сказать о том, что Трамп в очередной раз дал интервью одной из американских газет. В данном интервью в рамках он говорит о том, что его действия связанные с Северной Кореей, то есть это направление кораблей Кореи, да, авиационистующих, это поездки его помощников по странам-союзникам, то есть в Южную Корею Майкл Пенс ездил сколько понимаю, также 18-го была встреча с Синдзабой. Все эти действия, весь этот негатив, угрозы в отношении Северной Кореи, они вызв... были вызваны только страхом, непониманием того, что может произойти. Но при всем этом, при всем этом, Трамп продолжает негативную риторику в отношении Кореи. То есть. На 19 апреля значит, США планируют проведение учений по перехвату ракет значит, в штате Калифорния и Аляске. Ну, честно, буря эмоции по этому поводу. Абсолютно есть точная информация о том, что у Кореи нет ракет, которые могут достать берега Америки, максимум это Сеул и максимум это близлежащие воды Японии. То есть достаточно технических возможностей доставки боезарядов у Северной Кореи нету, И об этом знает прекрасная Америка. И данное учение это еще одна провокация со стороны Америки. А слова Трампа о том, что реакция любого человека на то, что он не понимает страх, это как бы нормально. Ну... Поэтому причиной, причиной всего того, что происходит, не больше, не меньше, является экономическая причина. Это достаточно плохая ситуация экономической той же самой Америке, которая не устраивает тот торговый дефицит, который складывается со многими странами Америки, считая, что Китай, Считаю, что Южная Корея. Поэтому все то, что происходит, как бы складывается в одну обычную простую картину, связанную с экономическими интересами самой Америки, которая хочет и жаждет, опять же, мирового господства и больше всего экономического. Да, есть большой-большой минус той же самой Америки, он состоит в том, что, по мнению экспертов, Белый дом, ну соответственно, и Трамп считает о том, что Северная Корея, ее режим находится на грани краха, но последние 20 лет, что на самом деле не соответствует действительности. Поэтому я думаю, что сейчас те самые, то о чем я говорил, все предложения по Китаю, о Тайване, по Южной Корее и торговому договору, с которыми, которые будут, я думаю, предложены сейчас той же Америкой и Японией на тех условиях, которые интересны самой Америке, а не как это было раньше, что Америка шла на любые шаги, дабы оставить союзников союзниками. Я думаю, что все эти шаги, они в принципе сделаны. Самый главный шаг для Трампа это то, что он показал, что он не боится ничего, никого, он может применить силу, в отношении любого, как там говорят некоторые спирты, готов дать любому по голове, защищая интересы Америки этой дубиной. И самое главное, после ударов по той же Сирии местные СМИ, большое количество политиков сказали, и даже народ сказал, что он молодец. Он наконец-то показал тем самым, что связи с Россией у него нет, что он не кремлевский ставник. Но с другой стороны, надо понимать одну простую вещь, что как бы ни было, заигрываться нельзя. Потому что на грани вопрос мира, мира во всем мире, а не каких-то маленьких интересов Америки и Северной Кореи, которые, в принципе, как эксперты говорят, от выхлопа, от войны Северной Кореи не будет ни политического, ни военного. Потому что, в принципе, имея такую мощь, как в Америке, она ее раздавит. Просто раздавит. При желании, конечно. Хотя, с другой стороны, смотря то, что делается в Афганистане, да, смотря то, что делается в том же Ираке, да, не видны те технические возможности Америки по непонятным причинам. Поэтому я считаю, что война никому не нужна. Нужен только мир и процветание. Дальше я покажу значит, армии, которые находятся в данном регионе, то есть армии Кореи Южной, Японии, тот континент, который находится Америке. Вы поймете, что паритет на стороне союзников Америки, Да, Северная Корея сильна духом, очень сильно духом. Потому что патриотизм страны, он просто зашкаливает. Северные любят свою страну. Любят своего лидера, который считает фактически Богом. Богорожденным. Да, очень много, очень много за все эти выпуски я сказал о том, что все стороны как бы в этом конфликте хороши. Что Америка, что Северная Корея, что Южная Корея, что Япония. Все как бы угрожали друг другу, все обещали войной, тотальной, ударами. Но надо понимать одно. Северная Корея и ее военная доктрина говорит о том, что она прекрасно понимает, оценивает свои возможности тем, что она не сможет противопоставить самой Америке практически ничего, потому что у Кореи, это точно знает нет хороших зенитных комплексов, то есть они плохо защищены. Но при всем этом, как бы все ни было, Северная Корея, знаете вы не знаете, является экспортером ракет, и у нее есть покупатели. Это Египет, страны Африки. То есть технологии ракетные у них достаточно на плохом уровне. В основном, конечно, при значит, конфликте, который вполне вероятен в далеком будущем, дай Бог, и вообще бы лучшего не было. В основном даже та Америка понимает, что отвечать за ее удары, которые, как по мнению экспертов, будет недостаточно нанесенных Америкой для того, чтобы уничтожить все точки, которые могут осуществить как говорится ответный удар пострадают в основном конечно союзники самой Америки учитывая то что Сеул находится в 40 километрах от границы а на границе Пхеньяна находится достаточно огромное количество артиллерии которая в принципе как по теории Киньяна, они могут устроить ну, достаточно огненную баню там, в Сеуле. И этой релели будет достаточно, для того, чтобы нанести колоссальный урон тому же Сеулу. Я думаю, что и достанется и Японии в ситуации конфликта между Америкой и Кореей. Я не поддерживаю ни одной из стран. Я за то, чтобы был мир на планете. Я за то, чтобы все решалось мирным путем, чтобы не было ситуации, которая, грубо говоря, здесь возникла, потому что все действия, которые они здесь возникают, они говорят нам о том, что политика той же Америки, она просто настолько уже не определена в своем направлении, потому что даже вот из всех моих выпусков, которые я вел, да, тот же Майкл Пенс говоря о том, что э, все равно на 16 апреля на пуске этих ракет, что Америка никак не будет реагировать. В то же время Майкл Пенс говорит о том, что администрация меняет стратегию терпимости по отношению к Корее. Тот же отношении Китая. Являясь другом-партнером да, по договору с 1961 -го года, он перекидывает 150, потом 25 тысяч человек военных на границу с КНДР. То есть ситуация в принципе с Китаем она не ясна. И само отношение друг или ты враг непонятно. Китай закрывает свои границы, Китай прекращает авиасообщение, Китай не закупает тот же самый уголь, который, как я говорила, является достаточно важной весомой частью экспорта самого КНДР. Ну, по-хорошему, как говорят эксперты, здесь в основном нужно видеть не воюющие стороны, а те, кто получит плюсы от этого конфликта. Но ну, на данный момент говорят о том, что Южная Корея не готова к войне, она ее не хочет, потому что она боится связанных с ней трудностей экономика Южной Кореи растет и ничего она менять не хочет и соответственно не хочет и менять экономические стратегии. То есть она не хочет выделять больше денег на вооружение так как лучше пусть растет экономика нежели военные затраты. Всему этому радуется очень Япония потому что если Южная Корея пострадает, то очень большое количество заказов на ту же компьютерную технику перейдет, грубо говоря, в руки Японии. И Японии очень не нравится растущая экономика Южной Кореи. В то же время действия Китая в принципе говорят, они могут быть обоснованы тем, что Америка предложила Китаю что она закроет глаза на включение Тайваня в территорию Китая как может быть одной частью сделки. Так как Китай и так считает э, Тайвань своей территорией. Поэтому ситуация на, вокруг э, значит, конфликта на Корейском полуострове она в принципе проясняется тем, что тот же Дональд Трамп наговорив, наделав заявление сейчас Идет на попятную. Конечно, это не так грубо звучит, как наш э, кричит политик Жириновский о том, что э, чуть ли не по мусалу Корея надавала Америке. Нет, этого не было. Э, не было никаких действий, доказывающих это. Были только лишь э, красивые заявления. Заявления на параде о тотальной войне, если Америка применит силу. Э, также было очень прикольно было сказано ведущими, когда объявляли баллистические ракеты, когда представляли, на, когда осуществлялся проход ракет по площади Пхеньяна, говорили о том, что эта ракета, от нее не уйдет ни один враг, подразумевая под собой наверняка, эту, наверняка Америку. Самое главное, нужно понимать одну простую вещь. После, Даже говоря о том, что у Северной Кореи Слабые ядерные заряды, которые говорят по э, в два раза больше, чем заряды, применяемые в Хиросиме, То есть в Херосиме были 20 килотон, э, у заряды у Пхеньяна он порядка 40 килотон на каждый заряд из 20. Говоря, что Корея может собрать еще порядка 20 э, зарядов. Э, не надо забывать одну простую вещь. После применения, эксперты тоже это подтверждают, после применения ядерного оружия последствия достанутся всем, всем жителям мира. Потому что Китай граничит с Кореей, Россия хоть и мало граничит с Кореей, Корея находится возле океана. Уже на данный момент не секрет, что та же Канада уже там и кричит и плачет о том, что Америка загрязняет своими реакторами и испытаниями океан. Нужно понимать еще одну простую вещь. Та же Южная Корея. У нее на территории находится порядка 25 реакторов. И взрыв любого реактора приведет к последствиям, которые произошли на той же Фокусиме. Фокусима всю практически акваторию, находящуюся в океане, загрязнила радиоактивными отходами. Это все скрывается. Появились огромные зоны отчуждения которые пригодны для жизни, для жизни станут там через сотни лет. Конечно, я думаю, что Америка, напугав ту же Южную Корею проблемой Пхеньяна, А сейчас Америка вышла из Транс Тихоокеанского партнерства. Я думаю, что сейчас индивидуально Южной Корее будет предложен любой торговый договор так как Америке, то та ситуация, которая существует на данный момент, она неинтересна. Потому что между Америкой и Южной Кореей существует огромный торговый дефицит. Что такая торговля Америке не нужна. и всем этом, судя из конфликта, многие страны, многие стороны здесь сделали для себя выводы. тот же Китай понял и та же Россия поняли, так как наши корабли находились в акватории и находятся в акватории в Северной Кореи Сделали выводы о том, что уничтожение Северной Кореи повлекет к тому, что появится ставленник Америки, Америка приблизится к территории России, Китая, Соответственно, элементы про появятся на территории Северной Кореи, элементы международные элементы про Америки. Соответственно, все то, что там устроит в Северной Корее Америка, повлечет огромное количество беженцев. В то же время вскрылись вот эти негативные отношения с Южной Кореей и Японии. Ну, я рассказывал в своем выпуске от этих, о 57 тысячах граждан, которых, грубо говоря, силу не дал граждан Японии не дал вывести с территории страны, объясняя тем, что нет механизма взаимодействия между Южной Кореей и Японией. Соответственно, та же Россия сделала выводы о том, что противостояние оно сейчас не нужно. Хотя в Северной Корее, я так полагаю, интересов России там буквально минимум. Чисто психологически, потому что СССР была партнерами в свое время Северной Кореи. И вот эта война, которая была на полуострове между Северным и Югом, там Россия огромное участие оказала. И в принципе, я думаю, что не более этого. И та же Северная Корея сделала для себя выводы. Выводы правильные. Но единственное, что северокорейские политики, они, конечно, немножко, как сказать, они, видимо, заигрываются. Но, с другой стороны, они вынуждены так жестко заигрываться. Потому что, не повышая ставки, фактически ты можешь оказаться на одном уровне вместе с Ираком, Ливией, с той же Сирией и повторить их судьбу. А северокорейский лидер сделал правильные выводы и он понимает, что он не имеет права дать слабину. Поэтому выводы делать вам.